Стоп. Мне кажется, это самый точный пистолет от бедра? Боже, и отдачи почти нет. В таком случае спрашиваться, нафига я играю с таким крестом? Неужели не проще будет поставить прицел в виде точки? Так, вниз. Готово. Блин, не представляю даже, что сейчас будет. Не, ну вы видели, как это просто делается. Так, а на даль сейчас постреляю. Интересно, будут не ваншоты? И да, друзья мои, это тот самый редкий пистолет qz 92 возможность получить который навсегда было лишь только один раз, а именно выбить его из карточек за шестилетие Warface, мне он, кстати, на три дня нападал, и я уверен, многие тоже успели с ним поиграть, дело в том, что добавляли его также в программу бонусов, и на этом все, других способов получить его как бы и не было. Конечно, ходят слухи, что добавят его именно в коробке удачи Заварабаксы, но когда это будет, неизвестно совершенно. То же самое было и с тайпом 97 b который все еще не добавили. Но вернемся к нашему пистолету, есть его с чем сравнить. Например, Вальтер p 99 многие уже догадались почему. У Вальтера немного больше урона, дальности, темпа стрельбы и точности в прицеливании. Все остальное то же самое, но кое-что от нас скрыто. К примеру, взять Вальтер с уроном 105 единиц, постреляем через руку и посчитаем выстрелы, посмотрим сколько понадобится попаданий. 6 в итоге получилось, теперь возьмем наш QSZ92 и сделаем то же самое. Да, и это 5 выстрелов. Очень интересная ситуация, между прочим, получается, что при меньшем уроне мы как бы меньше выстрелов даже делаем. И это может значить только одно, что здесь повышенные множители по конечностям. Это огромный плюс для нашего пистолета. Но это еще не все. Если взять тот же Вальтер, к примеру, мы заметим, что во время спринта прицел немножко как бы опускается вниз. И это немного напрягает. Я уверен, вы тоже это замечали. Так вот, на нашем QSZ-92 такой проблемы нету, и ставить шапки с первой пули гораздо проще. Ну и как я понял, этот пистолет лучше всего для этого приспособлен При такой доточенности -то от бедра Поэтому и вышибатели, и крушители, и мозголомы Все это я делал а теперь к чему же я все это подвожу. Буквально позавчера со мной связались администрация Warface и предложили устроить конкурс на 20 пистолетов QSZ-92 сроком навсегда. Это 20 победителей, которые получат довольно редкий пистолет, который Warface еще неизвестно когда появится. Для участия нужно просто подписаться на мой канал, подписаться на канал Warface и написать что-нибудь в комментарии. Обязательно проверьте, открыты ли у вас подписки, чтобы не упустить свой шанс, потому что многие люди просто пролетают на этом этапе. Ну а итогов конкурса вы узнаете уже в конце следующего ролика. Кстати, вот слева появился победитель прошлого конкурса. Пиши в личку на ютубе, чтобы забрать приз. Всем удачи и пока!